Четвертый аркан «Император» «Ты всегда таинственный и новый, Я тебе послушней с каждым днем, Но любовь твоя, у друг суровый, Испытание железом и огнем» Анна Ахматова Изображение Сжавшаяся, укутанная в лохмотья девушка Сидит на валуне перед бушующим морем. Из морской пены появляется призрак доблестного рыцаря. Суровый образ из фантазии постепенно становится реальностью, которая подавляет и угнетает. Красный цвет символизирует целеустремленную, практически безграничную мощь и вызывает ощущение силы и энергии. В этом кипении и горении ясно проявляется и доминирует мужское начало. Значение карты. Карта «Император» сюжетная. От вас потребуется определенное мастерство, чтобы уловить, кем же является консультируемая или консультируемый. Если женщина в аркане «Императрица» никогда не сходит со своего пьедестала и не становится воином, то мужчины, несмотря на императорскую сущность, очень часто перекладывают на хрупкие плечи своих подруг обязанности сурового рыцаря, постепенно превращаясь в несчастную жертву. Если по раскладу видно, что вопрошающая находится в состоянии девушки, то карта, скорее всего, повернется к ней своей самой суровой стороной и укажет на деспотию, подавление и унижение. Но ключ к решению проблемы есть. Он находится в осознании того, что все эти ужасы скорее находятся в голове у нашей клиентки. С каждым поступают так, как он позволяет с собой поступать. Если у вас присутствует установка, что все мужчины, в скобках женщины, сволочи, деспоты, глупцы и подлецы – нужное подчеркнуть, а недостающие вписать, то он или она и будут их таковыми видеть. Более того, он или она своими ожиданиями будут их таковыми и делать. Если же наша консультируемая волевой и уверенный в себе человек, то можно смело предполагать, что она находится в роли сурового рыцаря. И тогда, разумеется, можно интерпретировать карту с ее положительной стороны. Этот аркан укажет на проявление мужских качеств и черт характера, которые бывают ой как необходимы в нашей жизни. Авторитарное руководство, доминирование, силу воли и личную силу. Правда, окружающие могут побаиваться такую особу, ощущая в ней слишком сильный напор и властность. И эта информация, скорее всего, сильно удивит нашу клиентку. В общем смысле, карта означает поверхностную внешнюю власть, которая употребляется для самовыражения за счет других. Незаслуженные слава и признание, незрелость, безрассудство. Состояние. В роли сурового рыцаря человек преисполнен внутренней силой, но не может правильно оценить обстановку. Самодурство, упрямство, преувеличенное чувство собственного достоинства и мания величия. Безрассудная самонадеянность, опрометчивость, раздражительность и обидчивость. Если наша консультируемая находится в роли несчастной жертвы, то карта укажет на страх и подавленность. Но это то состояние, которое человека вполне устраивает, так как он создал его себе сам. Ведь образ сурового рыцаря – всего лишь плод фантазии девушки. Характеристика отношений Отсутствие взаимопонимания и нежности в отношениях. Один из партнеров делает из другого злого гения – и находит в этом особое удовольствие. Физическое состояние. Неверные представления друг о друге с негативными ожиданиями мешают развитию сексуальных отношений. Сексуальная неудовлетворенность. Мужчина. В таком состоянии я бы поискал себе другую, для души и тела. Страх близости, боязнь партнера. Чаще всего у женщин это проявляется как некий комплекс, опасения из-за несовершенства своего тела, подспутное ожидание насмешек и осуждения. У мужчин же по этой карте может быть страх своей возможной несостоятельности. Чувства. Для человека в роли несчастной жертвы самоунижение, подчинение своих интересов желаниям партнера, даже униженность. При анализе причин карта с большой вероятностью укажет на проблемы во взаимоотношениях с отцом, который был очень авторитарен и не терпел возражений. Для человека в роли сурового рыцаря воинствующий патриархат, чрезмерная строгость. В корне проблемы и комплекс или комплекс электры. Предупреждение. Не так страшен черт, как его молюют. Опасности – более плод твоей фантазии, чем реальность. Призраки не так страшны, как ты думаешь. Совет карты. Для сурового рыцаря прояви свое мужское начало, твердость характера и волю. Для девушки ищи сильную личность. Астрологическое соответствие. Овен. Вся карта выполнена в красных тонах, которые как нельзя лучше подходят для этого знака. Здесь проявляется несублимированная агрессивная марсианская энергия, и поэтому от императора можно ожидать взрывов ненависти, гнева или насилия. В эмоциональной сфере Овну соответствует отвага, страсть, гордость, решительность, и активная созидательная сила, а в худших проявлениях грубость, резкость, неумеренность во всем, неконтролируемая ярость. Излишняя энергия в выражении эмоций способна разрушить достигнутое равновесие.